Вторым достижением второй школы, безусловно, было то, что вторая школа отошла от поурочной организации учебного процесса. То есть урок был основной формой организации учебного процесса, но большинство тогдашних школ этим и ограничивалось. Во второй школе были семинары, приглашали крупных ученых, академики преподавали во второй школе. Этот семинар академик мог вести для одного ученика, который вот занимается, там, я не знаю, топологической геометрией и э, с другими бессмысленно об этом говорить. Как это все оплачивала Зоя Санна, которая вела оплату, я не знаю, но потом ее обвинили в массе финансовых нарушений они были неизбежны, потому что при такой сложной системе. Вот эти семинары, зачеты, факультативы самые разные и в основном, кстати говоря, гуманитарные. Преподаватель э, литературы э, Виктор Сакович Камянов вел э, факультатив по кино. То есть сначала смотрели фильм, потом его обсуждали. Это было безумно интересно. Потому что, с одной стороны, ребята могли выслушать аргументированную точку зрения. Виктор Исаакович был литературный критик, он сотрудничал в «Новом мире». А с другой стороны, их восприятие, вот, конечно, они не были какими-то знатоками кино, но непосредственное восприятие, обсуждение, ну, вот, например, там, скажем, Андрей Рублев, вот, «Страсти по Андрею», да, Андрея Тарковского. И это все было для ребят безумно интересно. И, конечно, конечно, этим делом занимался э, Игорь Якличевский. Он был преподавателем э, английского языка. Он был э, киноман. И мы вместе с ребятами ездили куда-нибудь. Под Москву, какие-то клубы, смотреть те фильмы, которые идут четвертой категории, которые сняты с проката и так далее, и тому подобное. Мы с ребятами смотрели не просто западное кино, мы смотрели очень хорошее западное кино. Мы смотрели Вайдов, мы смотрели Крамера, мы смотрели 12 разгневанных мужчин» и так далее. Как это все добывало, Игорь Яшчин, я не знаю. Вот Существовали какие-то... Организации проката и так далее там подобное. У него везде был блат И э, он добывал очень интересное кино Якобсон, э, который работал до меня э, в второй школе Он вел семинар по поэзии и так далее В школу приезжали Акуджава, Давид Самойлов э, Вот такого рода Люди не просто поэты, а лучшие поэты того времени, понимаете, и определенного, направления. и определенного направления, Ахмадулина и так далее. И вы понимаете, что за каждым таким визитом стоит организаторская работа. Вот вам, пожалуйста, работа для комсомольцев. Комсомольская работа. Чем же она не комсомольская встреча с выдающимся советским поэтом? Надо поехать к нему, надо договориться, надо его привести, надо его увести и так далее и тому подобное. Вот, пожалуйста, вам направление работы для школьного комсомола. Я э, э, разговаривал, скажем, с Владимиром Федоровичем, э, как-то раз э, пытался понять его точку зрения, и он мне сказал, что его идея такова, что школа должна предоставить учащемуся выбор. Выбор направления в жизни, выбор профессии, выбор предмета. И для того, чтобы предоставить выбор, нужно, чтобы и математику, и физику, и историю, и литературу, и биологию преподавали очень классные преподаватели. В целом это было обеспечено. Ну, ну разумеется, я говорю, были какие-то люди, э, не стоя обоймы, это все, естественно, но вот это достойно удивления, потому что, конечно, в этой учительской была масса людей, так сказать, ну, которых не брали в другие места. Камянов не мог жить литературной критикой, потому что «Новый мир» печатал его очень редко, а другие журналы его не печатали. Поэтому он жил обычной э, подёнчиной э, литературного работника, то есть внутренними рецензиями, но это были тоже копейки, и поэтому он преподавал во второй школе. Но во второй школе преподавали люди, которые не считали, что э, учительская профессия – что-то, это удел неудачника. Нет, вот этого там не было. Ни Фейн не считал себя неудачником, ни Тугова, ни э, Богуславский, э, мой коллега-историк, человек фантастической совершенно эрудиции, вот, издавший огромное количество книг по истории, э, культуры России, почетный гражданин Санкт-Петербурга» и так далее и тому подобное. То есть, но Богуславский тоже не член партии, его не принимали в академический институт и так далее и тому подобное борис петрович гейдман был инвалидом пятой группы и тоже не взяли в аспирантуру сейчас он написал замечательные учебники для всех классов начальной школы он замечательный методист преподаватель математики но его взял только владимир федорович и он стал одним из любимых учителей во второй школе а потом в 19 куда где мы вместе с ним оказались то есть вот эта сторона дела – предоставление выбора. В обычной школе, как вы знаете, это бывает хороший физик или хороший историк, или хорошая преподавательница литературы, но она одна. А все остальное – это очень серый уровень. А здесь у них математику преподавал Гейман, история Богославский, литературу Камянов – есть что слушать и есть что выбирать и это опять таки безусловная вполне осознанная как я понял позиция Овчинникова следующая сторона которая безусловно имеет смысл сказать это то что нам в частности мне ну абсолютно неопытному человеку была предоставлена Полная свобода. Полная свобода. Однажды Владимир Федорович, человек необычайно мрачный, вызвал меня к себе и сказал, Юрий до меня дошли слухи, ну, неважно как, но дошли о том, что вы рассказываете на уроках политический анекдот. Я ему сказал, Владимир ну, это совершенно не так, потому что я слишком уважаю свой предмет, чтобы превращать это в какой-то э, клуб веселых и находчивых. Я не рассказываю никаких анекдотов. Другое дело, что я действительно э, рассказывал ученикам о реакции Радека на процессы, э, Тут Владимир Федорович стал еще более мрачным. Ну вот, он сказал: "И что же вы говорили о реакции Радека на процесс? Ну вообще сама фигура Радека, вот, которая не должна была никак всплывать на уроках в средней школе." Я сказал, а Радок говорил о съезде победителей, что э, есть римская мудрость, и она подтвердилась о том, что съезд победителей, 17-й съезд. Радок говорил, что римская мудрость подтвердилась, победителей не судят, их расстреливают. Тут Владимир Федорович. Видимо, достиг максимального, так сказать, вот состояния своей мрачности. И он мне сказал, лучше бы вы анекдоты рассказывали. Вот. И отпустил он меня с Богом. Но обратите внимание, что он не сказал мне, что не надо вообще вспоминать всяких радоков. И вообще заниматься подробно вот этим периодом ничего этого мне не было сказано. Фейн мне сказал: Юрий Иванович, я так понял, что вы занимаетесь историей философии, которая учебным планом не предусмотрена. Я сказал: я, мы с ребятами догоним, они просто меня попросили самые узловые моменты рассказать, как вот вообще-то все, как, как менялись взгляды на мир. Ну, действительно, я этим занимаюсь. Ну, я, Во-первых, я занимаюсь не во всех классах, а вот в одном, который меня об этом попросил. А во-вторых, мы с ними договорились, что они будут самостоятельно проходить темы, я у них буду зачетом их спрашивать, и они к экзаменам будут абсолютно готовы. Он сказал, да-да, я слышал, что вы там говорили о Гегеле. Вот. Ну и на этом... Вот. То есть, свобода была дана очень большая. Видимо, это шло все таки от какого-то доверия, от того, что они посмотрели за мной и убедились, что я не какой-то безответственный человек, который вот будет рассказывать анекдоты или э, рассказывать истории и философии, а потом дети на экзамене, и будет же экзамены по истории и по общественному, дети не смогут ничего сказать ни по тому, ни по другому предмету. И когда пришла комиссия в школу, и они сидели, так как это идеологический предмет у меня, то они написали в заключении, что на экзамене дети показали очень высокий уровень знания по истории. Представить себе невозможно, что какой-нибудь зауч сказал бы, я... Я слышал, что вы там говорите о Егеле, и что вы занимаетесь предметом, которого вообще нет в учебном плане, да Господь с вами, там бы на уши все встали от такого нарушения э, э... дисциплины, а здесь это было порядке вещей, потому что прекрасно они знали, что э, чем занимаются, что не изучают Чернышевского, что не изучают там то-то, а изучают Достоевского, и на Достоевского идет не 8 часов, а 28 часов и так далее и тому подобное. Но они знали, что Ребята способные, талантливые, способны к большому объему работы, они выучат этого Чернышевского, и на экзамене они про него ответят, если попадет такой билет. И таким образом это создавало возможность для учителя заниматься во многом то, то чем он хотел. Разумеется, э, так как я человек, достаточно организованный и достаточно привыкший к порядку, то записи в журнале у меня выглядели идеально. Абсолютно. Вот сколько положено на отечественную войну, столько у меня записано. То, что я занимался отечественной войной два-три раза больше, это э, мое дело с учениками, вот, потому что я не занимался послевоенным восстановлением. Они выучили по учебнику, и все равно там то что, то, что я им мог рассказать, я им сказал. Как это все выглядело, а все остальное они выглядели. Вот. Ребята на домашних своих кухнях, привыкшие к двоемыслию советскому, они здесь это двоемыслие очень мгновенно усваивали. Я говорю, они понимали, что я говорю одним голосом, что я говорю другим голосом. Они понимали, что выучить послевоенное восстановление надо так, как написано в учебнике. А про голод 1946 -го года говорить не надо, и то, что пахали на бабах, говорить не надо, и так далее, и тому подобное. И когда я за первые полугодие убедился, что они прекрасно это все понимают, что говорится между нами для знания того, что было на самом деле, и что нужно по программе и как нужно отвечать ту или иную тему, это, видимо, двоемыслие советское у них уже было в крови. И поэтому ничему этому их учить не нужно было. Это э, меня просто потрясала их виртуозность. Вот наше обычное общение на уроке. Э, на уроке я сторонник самой строгой дисциплины, и так далее, и тому подобное. Но есть дискуссионные вопросы. Когда каждый говорит, что хочет, это свободное обсуждение, я его разрешил, и все такое. Я играл со своим восьмым классом в конвент, где решался вопрос о том, вводить ли террор. И там были и кабинцы, и там были бешеные, и там были все. И я не знал, как проголосует конвент. И... Эти прения шли в течение недели, и конвент проголосовал против террора. Я понял, что я что-то сделал в этом классе. Двумя голосами конвент высказался против террора. И я понимал, что если придет Фейн, я могу продолжать этот конвейн, конвент запросто. И ничего кроме благодарности я от него не услышу. В любой другой школе меня просто выгнали за этот конвент. И это тоже была вторая школа. И вот это класс, любимый, с которым мы общаемся как совершенно свои люди, и все такое. Приходит инспектор. Боже мой, мои умные дети. Вот, противными голосами заучено произносят все необходимые советские заповеди, то есть инспектор уходит, они говорят, ну как, я говорю, ну ребята, бросайте в эту физику, бросайте математику, все в школу МХАК, ну вот тут поставили сейчас просто блестящий спектакль, вот школа лицемерия, вот это вот, ну это блеск вообще, я говорю, у тебя даже глаза блестели, когда ты говорил о программе партии, вообще голос звенел. Ну, говорит, как хорошо я, отлично, Константин, отлично. И поэтому вот это вот свобода, который. Впоследствии вообще я уже не видел нигде и никогда. Поэтому если собрать вот эти качества отобранных детей, отобранных учителей, либеральную администрацию, которая заодно с учителями, свобода предоставленная преподавателю, и это все делало, и отсутствие вот этой вот концентрированности советского идиотизма. Он присутствовал как некий обрядный знак. Да, ну, должен был стоять, он стоит. Должен лозунг висеть, он висит. И, так сказать, все в этом отношении в порядке. Должны быть комсомольские собрания, есть комсомольские собрания. Все. И Безусловный талант людей, которые, прежде всего, Наталья Васильевна, которые занимаются воспитательной работой. В Новый год у нас был бал балмаскарад. Я вообще человек мрачный, не люблю веселиться, не умею, и считаю, что русский народ вообще не умеет веселиться. Поскольку напиться до невменяемого состояния – это вовсе не веселиться. А вот там какой-нибудь карнавал в самой Бразилии или где-нибудь в Венеции это не для нас. И я думал, что это будет такое мероприятие и все такое. Но каждому классу велели открыть какое-то свое, ну, какое-то свое развлечение. А я тут как назло запел. И когда я пришел в себя, вот я понял, что до этого бала один день, один день, а у нас никакого этого самого Но я говорю, я при всем при том человек порядка и ответственности И я сказал, ребята, ничего мы уже не придумаем, только одно Мы открываем казино Давайте сами быстренько сделайте рулетку Карты из дома, рулетка, кости и все такое Боже мой, мы обыграли весь бал. Но какой он был веселый. Там были свои деньги, тугрики. Потом в справке комиссии было написано, что я прививал детям навыки монетничества. Значит, да, и азартных игр, и учил азартным играм. Значит, э, директор, заучи, все, все проигрались, все в, в лом. И вдруг пришла одна восьмиклашка. И она обыграла казино. Эта девочка в 14 лет поступила в Московский университет. Я читал интервью с ней в «Комсомольской правде». Ее спросили, какое самое запоминающее событие в твоей жизни. Она сказала, новогодний был во второй школе. Я обыграла казино. Я обыграла казино. Это было необыкновенно весело. Класс Валерии Александровны, преподаватель с физикой, Валерия Александровна Тихомировой, открыл русский кабачок. Там другие классы открыли другие, но самое потрясающее был 10 Д. У них была классным руководителем Ирина Абрамовна Чебоксарова, преподавательница биологии, женщина необыкновенно добрая, которая вообще с ними справиться не могла. И за мной пришел мой приятель и сказал мне, пойдем посмотрим, что показывает. Десятый Д. Такого ты не видел и не увидишь никогда. А предыстория этого дела такая. Десятый Д решил открыть комнату ужасов. И потребовал Ирина Абрамовны скелет. Но у нее был натуральный скелет. То есть скелет из человеческих костей, а не из пластмассы. И она сказала, что она его не даст. Или даст только в том случае, если они будут с ее мужем, Николаем Николаевичем Тибоксаровым, профессором, старшим научным сотрудником Института антропологии, они очень были пожилые люди, охранять этот скелет. И вот комната ужасов, открываешь, там темно, горят какие-то свечи, висит черное покрывало. Ты его открываешь, и в ярком луче софита сидят скелет. <свят> Ирина Абрамовна и Николай Николаевич. Николай Николаевич спит. Ирина Абрамовна в один глаз смотришь, чтобы скелет не растащили. Ну все, дальше уже никто идти не мог. Людей отпаивали вообще водой. Но это было незабываемо. Ты входишь и, все, и валишься с ног, потому что это... Ирина Абрамовна, серьезная. спать ей хочется безумно, она сидит, обнявшись скелетом, другое бедро держит Николай Николаевич, который уже спит. И это, конечно, это было настолько весело, настолько непринужденно, что я впервые в своей жизни видел, как вот так можно веселиться. Как люди веселятся, что им хорошо вместе, что им весело, что устраиваются всевозможные конкурсы, всевозможные подначки, всевозможные это самое, и все заработанное несут в казино. Потому что за всякий удачный номер, за всякую удачную шутку платили тугриками. Человек, получив 20-30 тугриков, как безумный, бежал в казино, проигрывал их и все такое. Ко мне приходила администрация и говорила, «Юрий Иванович, ну снабдите тугриками, нечем платить». Вот я выгребал из своего цилиндра вот эти самые тугрики, отдавал администрации, говорю, что вы делали без казино. Даже невозможно себе представить, что по этому поводу написала комиссия. Даже невозможно себе представить, что Ирина Абрамовна пошла навстречу с самым низменным инстинктом, что подобные развлечения вроде комнаты ужасов – это... Это вообще настолько подоночная, настолько буржуазная, настолько вообще развратная идея и все такое. И сама там выступала в качестве приманки. Ребята хотели идти в школу и не хотели из нее уходить. Они не хотели из нее уходить, потому что их приходилось выгонять из школы. Вот. Вот это и была вторая школа. Это и была вторая школа. Ну, она, конечно, была как бельмо на носу. Вот. Наши выпускники на биофаке сожгли чучело Лысьенко. Вот Наши ученики нарисовали шестиконечную звезду и написали, гори, гори, моя звезда, то у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ну, и так далее и тому подобное. Все это шло в райком, все это шло в горком. Владимир Федорович вообще делами школ занимался очень мало. Он занимался, он говорил, я министр иностранных дел. Он выполнял тяжелейшую и акробатическую функцию, вот отстаивание школы от бесконечных заявлений, жаловался Биофак МГУ, жаловались другие жал... вузы, жаловалось и так далее, и тому подобное. Бескон... писали доносы Круковской и Мар... Макеев были родители, которые были недовольны направлением школы и как-то раз во время урока вот у э, меня э, зашла учительница и сказала, «Я посижу вместо вас, а вас ждет человек в коридоре». Я вышел в коридоре, в рекреацию, у окна стояла знакомая мне фигура, это была Галина Борисовна Козильцева, вот, куратор, полковник КГБ, межпочем, женщина, довольно молодая. Оказалось, у меня учится в классе ее сын. И она мне сказала, Юрий я-то думал, что вы сделали какие-то необходимые выводы. Но зачем вы этим занимаетесь? Я говорю, я вам скажу, чем я занимаюсь. Я рассказываю детям то, как это было на самом деле. Потому что это моя святая обязанность. Я учитель истории. Я учу истории. А вы хотите, чтобы я учил их той ерунде, которая написана в учебнике? Этой ерундией я их учить не буду. Вот как же так, вот, Миша приходит домой, и он рассказывает, у моего папы волосы на голове встают дымом. Я говорю, а когда вот они все это делали, у них волосы были как-то, на месте, все в порядке, да? А теперь, когда выясняется, что вот это вот они все сделали, у них волосы встают на голове дыбом. Раньше надо было вставать волосам-то дыбом. Может быть, не делали бы этого. Я говорю, если вы меня приведете хотя бы один пример того, что я рассказал, то, чего не было в этой истории, я сам отсюда уйду и никогда этим заниматься не буду. Она сказала, я не хочу вам Ничего дурного, но я вас предупреждаю, что все это кончится очень плохо. Вот. Ну, надо сказать, что ничем это плохо не кончилось. Хотя приходили всякие люди, недовольные родители, и так далее. Это все было. Вот. Поэтому эти люди чего-то добавляли в копилку вот этих вот э, доносов и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому вот, э, Весной 1991 года была такая мощная комиссия, насколько да. я помню, было. переговорим, весной 1971 года весной 71 -го года извините я ошибся весной 71 -го года была такая комиссия насколько я помню у ней было 96 человек таких комиссий на школу не насылают вообще школа где работает 50 учителей 96 проверяющих это полный дурдом это была комиссия райкома партии комиссия РАНО комиссия Главного управления образования Москвы, э, там были инструкторы из Московского городского комитета партии и так далее и тому подобное. Вот. Ну, было ясно, что школу хотят разогнать, и мы, э, группа беспартийных э, преподавателей, э, Людмила Петровна Вахурина, э, Наум Мацевич, со своим орденом Ленина, Филип Александрович Раскольников, литератор, я, мы пошли к Татьяне Петровне Архиповой первому секретарю райкома партии. Но ну, она с нами обошлась как с полными дураками, каковыми мы и были, безусловно. Старая, опытная, софт -парт стерва она нам сказала, товарищи, вы не по адресу обратились, я лишь всего секретарь райкома. А решать будет райком, а я всего лишь секретарь, технический работник, вот бумажки здесь прибираю. вот, и все такое. Но мы скажем, что мы, скоро вот кончается учебный год, и мы хотели знать вообще, что нас ждет, и... Что будет с администрацией, что будет со школой, закроют ли ее и так далее, и тому подобное. Но она нас выставила очень вежливо, просидевши с нами минут сорок, она нас выставила э, вот с тем же самым утверждением, что она ничего предсказать не может, что это решение райкома и так далее, там подобное решение райкома было снять всю администрацию им всем Овчинников был, естественно, партийный, Фейн был партийный. Вот, партийным объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку. Это самое суровое наказание, ну, если не считать исключения из партии. Их перевели работать в другие школы Москвы и таким образом... Это был фактически конец той прежней второй школы, вот, в которую я пришел, как выяснилось, в последний год ее существования. А про эту комиссию можете рассказать подробно? Там была же какая-то да, вот разгонная комиссия. Да, это было сразу видно, что это разгонная комиссия. Вот. Они сидели на всех уроках. Ну, писали обычные, так сказать, заключения о том, как, как проходил урок, и Владимир Федорович он преднамеренно, так сказать, их водил именно на мои уроки, потому что Богославский, он падал в обморок от всякой комиссии, просто вот на месте совершенно. И по вот этой учебной работе они не дали никаких зубодробительных заключений. Там заключения были... С одной стороны, с другой стороны вот, отмечались положительные стороны и так далее и тому подобное. Но по всему остальному, по финансовым нарушениям, по нарушениям трудовой дисциплины, по э, полному развалу воспитательной работы, ну я вам говорю, что брался какой-то конкретный случай, вот это выпускной бал. Вот, и говорилось о том, что вот этот русский кабачок, это не кабачок, а кабак. Там это исполнялись какие-то э э э романсы под гитару. Ну, что такое какие-то романсы? Ну что, исполнялись романсы под гитару? Что в этом такого? Но ну, это все подавалось совершенно со знаком минус, как проявление какого-то антисоветского декаданса и так далее и тому подобное. В общем, общее заключение, нам его прочитали, это общее заключение, оно было ну, практически по всем позициям, за исключением учебной работы. Ну, например, чтобы вы поняли, насколько это все было объективно, одним из самых главных обвинений школы, вы не можете себе даже представить, догадаться, что там было, высокий процент поступающих в вузы. А как же рабочий класс? Школа должна готовить прежде всего к труду. А здесь к трудовым профессиям относятся с высока. С набиски никто не идет ни в токаре, ни в слесаре. А что же такое? Вот 217 выпускников и 215 поступили. А кто же будет принимать трудовую эстафету. Вот это вот было все написано в этой справке, что мы подрываем таким образом формирование рабочего класса, что такой высокий процент поступивших это явный минус работы школы. Ну, если это минус работы школы, то все остальное тоже минус работы школы. Например, они так как велся журнал. И взявший журнал, можно было посмотреть, какие мы смотрели фильмы. Ну, соответственно, было сказано, что ни Чапаева, ни мы из Кронштадта. В этих фильмах нет, что ни «Молодой гвардии», ничего. Фильмы, преимущественно западные, или советские фильмы, которые сразу были осуждены общественностью, как Андрей Рублев, как, и так далее. Ну, там был несколько фильмов, которые действительно не получили проката и э, там показывались в клубах и все так. Таким образом, по всем э, дисциплина, финансовые нарушения, развал воспитательной работы, э, сугубая ориентированность на высшее образование не велась про... Пр Ориентационная работа по рабочим специальностям, ну и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, среди ребенка, у которого мама кандидат, наука, а папа доктор, вот самое дело вести профориентационную работу, чтобы он пошел в лесами. Короче говоря, все это могло закончиться гораздо печальнее. И их всех могли исключить из партии и так далее и тому подобное. Не знаю, там, безусловно, были какие-то люди, я не знаю, какие, которые пытались смягчить этот удар, но уже было где-то, наверное, в апреле совершенно очевидно, что удар будет такой силы, что школа будет поломана. Взамен Владимира Федоровича дали директором такого господина Смирнова. Вот. Он был человеком ну, абсолютно нейтральным, он не был каким-то злобным, он не был ä, сугубо таким советским, вот, партийным и так далее. Он, в общем-то, попал как кур во щип. Он был директором нашей школы в Пекине при посольстве. Что-то там какая-то у него история неприятная произошла, его вернули в Союз, и вот на эту школу его посадили для укрепления. Конечно, ничего он укрепить не мог. Вот. вот вам, пожалуй, то, что я мог рассказать о второй школе. Есть еще несколько вопросов. Да, конечно. А какой выпуск получается? Это год 70, учебный год 71 72 1972 в сентябре месяце вышли... приходила КГБ по этому поводу, искали, кто это написал. Есть, а, эти ребята были, эти ребята были старшеклассниками, да. Но их не нашли. ГБ их не нашло. Mm. Стали, наверное, с удовольствием Они ночью расписали всю школу, привязали веревки, спустились с крыши и всю школу, весь фасад. Uh -huh. А что там было написано? Это школа ушедших, вот это была такая самая большая надпись, она шла над окнами э, верхнего этажа, по всему фасаду. Это школа ушедших, э, затем за разгон ответите, и остальное, были какие-то еще надписи, я их не помню, поэтому я не хочу просто придумывать. Э, так что вот такая была детская реакция, вот. Я не знал, кто это сделал, но потом мне один человек, который знал, кто это сделал, он их знал всех по имен, но он мне сказал: что вот ты знаешь, вот этот племянник этого Андрея Битого, я говорю, да, знаю этого мальчика, он говорит: ну, вот он там один из заводил, но я не стал спрашивать, потому что я всегда такой излишней информации не любил. Чем меньше знаешь, тем лучше в этом отношении. По поводу комиссии в Севашинской, можете рассказать подробнее, потому что это, конечно, это один из ключевых моментов, тоже, который потом предъявлялся. Да, конечно, но отъезды предъявлялись, там был уже не один отъезд. Дело в том, что Вика Севашинская была первой ученицей, подавшей заявление. О... Тогда был такой идиотский порядок. Потом его отменили, и дети уже ничего не должны были подавать. Она должна была подать заявление о выходе из комсомола. Этот порядок отменили года через два, наверное. Убедились в его совершенной недейственности, идиотизме и все такое. Вика была такая очень симпатичная девочка, такая э -э -э, блондинка еврейская, такая, э -э, как ученица, очень средненькая, она была э -э, дочерью одного из э, основных преподавателей школы по математике Севашенского. Он уже к этому времени не работал, он специально ушел из школы, зная, что он будет подавать заявление об отъезде. А века была выпускницей. Ну и, собственно говоря, какая там комиссия? Комиссия из райкома комсомола пришла на это собрание смотреть. Но так как собрание было разыграно детьми как по нотам, и мы его отрепетировали, предварительно, кто что должен говорить, кто должен осуждать гневно, кто должен, наоборот, так сказать, говорить, что, ну, что же делать, и оно ей с родителями, а ты что, бросил бы своих родителей, и так далее, и тому подобное. Мы создали такой ну, спектакль обсуждение этого вопроса, хотя все, кого я знал, кто в этом принимал участие, они прекрасно понимали, что это полный бред. Ну что такое, уезжать родители, что она здесь одна останется, что ли? Короче говоря... Все это было разыграно так, что как раз эта комиссия, вот эта комсомольская комиссия, она дала положительный отзыв о том, как прошло это собрание и так далее и тому подобное. Но сам по себе этот факт присутствовал в общей справке большой комиссии, как показатель того, как провалена воспитательная работа, что дело дошло до того, что ученик школы уезжает в Израиль. А вы не осудили это подавающим образом? Нет, мы не осудили. Это тоже как бы вменялось? Нет, это не вменялось. Нет, это не вменялось. Мы не осудили, мы просто было бы такое предложение, что принять заявление Сивашинской и принять постановление о исключении ее из Комсомола по ее просьбе. Как оно было на самом деле? Почему мне кто-то говорил, что, собственно, именно вот этот отъезд каким-то образом был, стал формальной причиной разгона? Это так или нет? Нет, нет, нет, это не так. Это не так. Отъезд был формальной причиной для комиссии. Несколько случаев, ну, один я вам рассказал, это случай с сожжением этой самой чучела... Лысенко на биофаке, когда биофак нажаловался в горком партии, что <смех> выпускники второй школы <смех> они постоянно чем-нибудь таким отличаются, <смех> <смех> вот, и сжигают чучело настоящих мечуринцев. Там в горкоме вторым секретарем горкома был такой Ягодин. Он что? Ягодкин. Ягодкин, да, Ягодкин. И он говорил, что я вторую школу разгоню. Вот это был его пунктик. И он собирал подобные сведения. И случай с Викой был просто одним из тех случаев, которые и э, легли в основу этой комиссии, стали ее причиной. Вот, поэтому... Это не, не какой-то решающий момент. Нет, нет, отъезд Севашинских – это не решающий момент. Это просто повод был проверить, как же тут воспитательная работа, если дети прямо с уроком, можно сказать, уезжают в Израиль. И, и, и, собственно, по этому поводу начались проверки. То есть с этой, с этой, с этой истории начались проверки? Или... Я говорю, там шли бесконечные сигналы. Они копились, естественно, в райкоме партии. Наконец они решили... У Владимира Федоровича были какие-то заступники, которые работали в ЦК и так далее и тому подобное. Но, вероятно, в этот момент тот же самый Ягодкин Архипова решили. У Архиповой муж работал в горкоме. То есть они всю эту ситуацию, внутреннюю конъюнктуру они знали. И они решили, что соотношение сил вот сейчас такое, что им удастся эту школу закрыть. Что и произошло. Так что они в оценке соотношения сил они не ошиблись. А было, было в, этой, в этом заключении что-то про э, то, что в школе слишком много евреев? Каким-то образом было сформулировано? Нет, нет. То есть это вот как претензия вообще нет. нет, нет, нет. Это никак не было сформулировано. Ни про учительскую, ни про это самое. Национальный вопрос вообще не прозвучал. Нет, нет. Хотя, наверное, в общем, и это тоже имело... О, нет, это, конечно, учитывалось, конечно. Я думаю, что это было одной из главных причин. Что это было одной из главных причин. Потому что когда они... Ну, неспроста же инспектор Рано проверял списки класса. И смотрел, там в журнале была такая в конце страница, где были написаны «Родители». С их именами и отчествами. Ну и поэтому там вычислить все это родословное было очень легко. Потому что было достаточно большое количество людей с совершенно нейтральными фамилиями типа Поляков. Вот. Но Поляков известная еврейская фамилия в России. Или там, скажем, Кирпичников и так далее, и тому подобное. Вот, фамилия русская, а выяснялось, что мама Рвека э, Давидовна. Ну, вот, так сказать, здесь... Вот это, вот это, да, вот это была проверка, конечно, проверялась национальность родителей, но одни Розеноверы, вот они так вообще произвели такое впечатление на инспектора, что она просто глазам своим не верила. Розенверк, Розенцвей, Розенкранц, там был Розенкранц, и Блюмина, конечно, безумно жалела, что в школе нет ни одного гильтестерна. Она бы, конечно, его поместила в этот класс или хотя бы в этот список. Вот. Но Розенкранц был. А как так получилось, что... Ну, дурацкий вопрос, наивный. Да. Как, как так получилось, что так много евреев было и из страны преподавателей, из страны учеников? Андрей, да это не дурацкий вопрос, на него ответ очень простой. Евреи, как люди, так сказать, как инвалиды пятого пункта, они были заинтересованы в хорошем образовании детей. Понимаете, существовала процентная норма. Были факультеты, куда вообще евреев не брали. И поэтому, если мальчик не умеет пиликать на скрипке, то, естественно, какой путь? Путь ему в физике, бомбу изобретать. Я так мама одна еврейская говорила. Юрий Львович, вы же понимаете, что у еврейской семье простой выбор. Либо играть на скрипке, либо изобретать атомную бомбу. Ну, мой сын точно на скрипке играть не может и не хочет. И я ему сказала, Давид, ты будешь изобретать атомную бомбу. А для этого, значит, надо идти в физико-математическую школу. Евреи, в Советском Союзе были наиболее заинтересованные категории граждан и я не говорю, что там были одни евреи. Вот эти научные дома, рядом с э, школой, они давали энное количество русских, там, где были интеллигентные родители. Понимаете, ведь самое главное, что прежде всего должны хотеть родители, чтобы учился ребенок. А ребенок, который, может быть, и не очень хотел учиться, но попадал вот в эту обстановку, он учиться начинал. И поэтому э, действительно, ну, например, мы э, Инесса Евгеньевна Точилина, преподаватель иностранного языка, Борис э, Петрович Гейдман, вот они ушли в девятнадцатую школу, я сломал ногу. И они меня перетащили туда, говоря, что это ближе к дому, это на самом деле было ближе к дому и так далее и тому подобное. Мы там, нам директор разрешила, ну я в этом не участвовал, это все делал Гейнман, вот, производить этот отбор математический и физический. Но первый же класс, который мы набрали, был наполовину еврейский. Совершенно естественно. Среди этой заинтересованной группы лиц разнесся слух, что есть такой филиал, как бы второй школы, там преподают тут те же люди, которые в второй школе, и все такое. И к нам стали приходить люди по фамилии Газблад, там и так далее, и тому подобное. И... В простой, обычной советской школе, конечно, некоторые смотрели на это очень косо. И потом э, родительница по фамилии Котова написала такие э, донос, по которым нас разогнали. И именно по еврейскому вопросу она написала. Да, у евреев учатся у, у лучших учителей, а русские, значит, учителей похуже и так далее и тому подобное. И э, всем этим руководит еврей Гаврилов, вот, который скрывается под русской фамилией, но его отчество Львович его полностью выдаёт. Вот, поэтому... Э, что Почему среди преподавателей было много? Да тот же пятый пункт. Гейдман по своим специальностям мог работать в любом э, НИИ. Но в нее его не брали, потому что в ней была норма евреев. И там сидели эти проценты евреев, уже сидели. В нее его не брали, в аспирантуру не взяли. Но норма была такая, на... в ГИМО не брали ни одного. В ГИМО еврей не мог поступить, даже если он сын главы госснаба СССР Дымшица, он поступить в ГИМО не мог. Человек с еврейскими корнями, там надо было написать девичью фамилию матери, фамилии дедушки и бабушки по матери и по отцу, имя и отчество. Ну, это пройти никакой еврей, там, даже в третьем, четвертом поколении не мог, потому что его выдавала бы эта анкета полностью. Упорно не брали на физфак, не брали на... Мехмат не любили, очень не любили на юрфак и так далее и тому подобное. Но были вузы, которые совершенно не имели никакой нормы. А вот все научно-исследовательские институты имели норму. И знаменитая э, история с Ландау который позвонил Капице и сказал, Петр Леонидович, ну вот, вот, пожалуйста, вот говорят, у вас работают одни евреи. Ничего подобного я взял на работу Халатникова. Исаака Марковича. Сказал Капица. Ой, он сказал, да, я не посмотрел. А у него такие приличные инициалы И мы, я думал, Иван Михайлович Халатников, а он оказывается Исаак. Так что... Были нормы, и поэтому Гейтман говорил, что он был рекомендован в аспирантуру, его не взяли по пятому пункту и так далее и тому подобное. В общем, он попал в школу случайно, так же, как и я, он не собирался этим заниматься, он собирался математиком быть, он был талантливый человек, но его никуда не взяли. Я вам сказал, Камянов. Если бы он не был евреем, его бы могло публиковать не наш современник, конечно, и не октябрь, но его мог публиковать знамя, там, какие-то ленинградские журналы и все такое. Но цензура следила за количеством авторов евреев. И говорил, что это у вас одни евреи печатаются. И редактора журналов этого не любили. И поэтому Камянов, который мог бы иметь большее количество публикаций и все такое, он был Виктор Исаакович Камянов, и поэтому ему нужно было чем-то кормиться, и он прибился ко второй школе. Раскольников был евреем, по паспорту, что называется. И так далее, и тому подобное. То есть, как вы видите, в самой учительской был довольно большой еврейский, такой, такая большая доля еврейская. В основном это были люди, которые не смогли поступить в академические институты по тем или иным причинам. Не смогли... Как, как Ну, как в моей Если истории. Был... Да, как в моей истории. Мне пятый пункт не мешал, но мне помешало другое. И хотя там, скажем, мной занимались довольно высокопоставленные люди, но они сказали, Юра, невозможно преодолеть. Вот они в последний момент, они говорят, нет, и все. Ну, особый отдел... Первые отделы, как, он, как бы ни назывался его не пройдешь. Пока они не дадут визу, что э, не поставят штамп, что человек может работать, его на работу не примут. И поэтому я говорю, что там была всякая каличь, там были всякие люди, которые ну, по-другому не смогли. Они пришли сюда и нашли интересное дело, интересных людей, интересных детей, интересных взрослых. И... Э, их оттуда не было. Да, да, и их стало, и, и им стало, так сказать, э, ну, интересно жить в этом, в, этом, в этом коллективе, в этой школе и все такое. Вот. И они уже не думали о том, что они какие-то, так сказать, неудачники, вот они не смогли стать тем, кому они стали. Сейчас вот я занимаюсь подготовкой к ЕГЭ. Вот. Это довольно хлебное дело, это э, у меня довольно большое количество учеников, но столько, сколько я могу вообще набрать, проблем с количеством, так сказать, учеников у меня нет. Евреи среди моих нынешних учеников составляют ничтожную долю, ну, просто ничто. Все уехали, все уехали, а тогда в стране было... Больше трех миллионов евреев, значительная еврейская прослойка в Москве, вот она и создавала эту и учительскую, и эту детскую аудиторию. Вот. Поэтому такое большое количество. Там довод был такой, Андрей, мы их учим, а они потом уедут. Вот какой был довод.